Известный режиссер и сценарист Василий Сигорев, недавно давший интервью Дудю, прославился на широкую аудиторию в 2015 году, сняв новогодний фильм с примечательным названием Страна Оз. Фильм также был высоко оценен кинокритиками. Однако не всем фильм зашел, и сотни активных граждан атаковали письмами Министерства культуры о том, что фильм стоит запретить к показу. Слишком может больно реагировать на весьма острую черную комедию а я бы сказал горькую сатиру. В ней происходят абсурдные, но до более узнаваемые события. Судя по отзывам в интернете, многие люди восприняли картину чересчур буквально, не прочитав вроде бы понятную всем с детства отсылку и озвученную в, на... в названии картины. Давайте же проследим эту отсылку до конца и попробуем осознать, что из себя представляет страна ОС и что с ней не так. Начнем с очевидного. Главная героиня фильма – Лена Шабадинова, аналог девочки Дороти из оригинального произведения Баума «Удивительный волшебник из страны ОС». По мотивам его также был снят американский фильм 1939 года. Еще ближе на слух другой прототип – Элли из волшебника изумрудного города советского писателя Волкова. Малой Ляли, почти Канзас. Лена прибыла из деревни, она честна и наивна. Волшебница тетя посылает ее в путешествие на улице Тарфорезов, чтобы попасть в зеленый киоск, он же изумрудный город. Точнее, она сама хочет туда попасть, и воздушное путешествие ее сестры с балкона и разговор с тетей лишь придают ураганный импульс всей истории. Структура фильма также нарочито копирует основную конву развития сюжета известной сказки. Лена встречает своих спутников в том же порядке, как и ее прототип. Вот только они не идут все вместе весело и дружно, а взаимодействуют с Леной попарно, почти не пересекаясь что подчеркивает глубокую, почти непреодолимую разобщенность всех персонажей. Первый спутник – водитель попутки. Это, конечно, страшило. У него нет мозгов, но при этом он разговорчив. Правда, отчетливо. Он также плохо и неуклюже двигается, неустойчив, может рассыпаться в любой момент. Водитель явно находится под действием наркотических средств, что отсылает на к сну на маковом поле. Впрочем, от этой опасности в фильме, как и в сказке «Спасает снег», Лена на машине ножного управления врезается в сугроб. Железного дровосека Лена встречает в городе на ледяной горке, действие фильма происходит под Новый год. Им оказывается Роман, носящий свитер, похожий на кольчугу, двигающийся, отрывистый и постоянно нуждающийся в возлиянии с шампанским и виски. Для этого, кстати, он носит с собой флягу, как дровосек-масленку. И, наконец, он бесстрашен. Причем он бесстрашен настолько, что причиной их временного расставания с Леной становится запуск салюта прямо с головы. В результате Лена на попечении осталась собачка Тюти, очевидная машта -то Тошки. Олицетворяя собой инженерный подход к жизни, Роман пытается научить Лену полезному, приемом вольной борьбы, тушению сигареты язык, и прочим жизненным вещам. Однако позже мы узнаем причину, почему Роман ведет себя как будто бы его сердце заржавело. У него умерла жена. Наконец, третьим встреченным становится Барт песенник средней набожности, в которой Аки Трусливый Лев являет собой полную противоположность наружности и содержания. Он приглашает Лену Стюти к себе домой на Новый год, где они могли бы втроем поесть сладкого. С первого момента знакомства он проявляет свою сексуальную озабоченность, но всячески пытается ее прикрыть. Дома Барт признается своей любви к интернету и очень удивляется, когда Лена сказала, что не пользуется интернетом и не знает, кто такой Навальный. Кульминация их взаимодействия наступает, когда Барт, поглаживая по плечу Лену, показывает ужасающей своей пошлой банальностью самодельный клип, состоящий из смены кадров под чужую музыку. Барт как будто бы отрицает себя, но при этом и слишком себя любит, чтобы отрицать полностью, однако он совершенно точно боится признать себя таким, какой он есть. Иными словами, приставая к Лени в надежде на акт тантрического секса, Барт был слишком сосредоточен на себе, а отчего случилось преждевременное семяизвержение, и он ушел спать. Под утро в квартиру Барда раздался нежданный звонок в дверь от его жены, дочери, тещи, что привело к весьма комичной сцены страха и унижения Барда. Здесь мы слышим имя и фамилию Барда – Алексей Попердин, что добавляет к комичности ситуации, ведь фамилия явно английского происхождения, которую можно было бы написать как Pepperdine, буквально «угощающий, дающий перцу». Наконец, трусливый лев униженно упросил Лену покинуть квартиру через балкон, в результате чего Лена вместе с тютей попадает на балкон квартиры этажом ниже. И здесь случается еще одно хрестоматийное знакомство. Лену обнаруживает рыжеволосая мать семейства, которая приняла ее за девочку по вызову. Пожалев ее, она приглашает Лену к себе в дом. Мать живет со взрослыми сыновьями, которые, по всей видимости, уже исполнили три ее желания когда-то давно и теперь понукает ей в грубой форме, несмотря на уже бесполезный золотой филем волос. Здесь происходит выяснение вопроса о том, кто на Руси суть настоящей бляди. Наконец, по одному в очереди в туалет появляются три сына, живущие бабылями, каждый из которых буквально похож на пяти летучих обезьян из сказки. Параллельно с этими приключениями нам показывают другой полюс путешествия Лены – зеленый киоск на улице Тарфореза, в котором ведут непринужденный философский спор продавец-писатель и откинувшийся с зоны приятель-дюк. В кругах интересов затрагиваются самые широкие темы. Например, Дюк зачитывает из своей записной книжечки. Смотри, ситуация такая, один вводит другого член, а тот, в кого вводит член, тут унижен и оскорблен. Вот и все. Далее следует пассаж про феминисток и возражение про стропон от писателя, но Дюк отмахивается от возражения и делает знаменательный вывод. Раз дети появляются от унижения, значит унижение – основа жизни. Девиз, унижение основы жизни, в каком-то смысле объясняет и оправдывает положение дюка и писателя, да и всех в этой стране ОС. Это положение унижено, с которым они либо смиряются, либо от которого они убегают в фантазийный мир. Писатель, он же волшебник, он же соавтор сценария фильма Андрей Илинков унижен тем, что вынужден работать в ларке продавцом алкоголя для подростков. При этом ему вполне в чеховском стиле снится сон, в котором богатые и сильные люди из высшего общества чествуют его за достоинство. Дюк, как мы узнаем по выразительным татуировкам на ягодицах в конце фильма, был гомосексуалом на зоне, а значит он был в касте опущенных, но при этом строит из себя крутого вора, патриота и радикального философа. Таким образом, декларируемый принцип унижения основы жизни — лишь паллиативное средство, чтобы заглушить более положение положения униженного оскорбленного. Очевидно, здесь прослеживается намек на расство и одинаковость положения интеллигенции сидящей России, казавшихся столь разными группами населения. В чем же униженность положения остальных жителей страны ОС? Посмотрим на изнанку фона сказки, заметим, что в фильме показывается или хоть как-то упоминается лишь два вида экономической деятельности: это всевозможные преимущества мелкие продавцы, а также заправка Лукойла, на которой Лена вышла в туалет по пути в город. Это весьма символично, так как грубо отражает реальность разделения труда в России: нефтянка и ритейл. Всего остального как будто нет, а может и впрям нет, и ничего другого даже не упоминается, показывая поистине страшное зеркало общества, где существует неподвластное население и управление трубой и масса бессмысленной мелкой занятости для удержания на плаву минимальных и даже низменных потребностей, по сути, никому не нужных людей. Все это напоминает бредовую работу, описанную недавно известным антропологом Дэвидом Гребером на примере, прежде всего, западного общества. Показал он, что в современном ультралиберальном мире, нацеленном на успех, существует огромный процент занятости, который объективно, непроизводительно и не имеет никакой пользы. И несмотря на то, что это создается, выполняющим подобную работу работником в полной мере, он вынужден продолжать на ней работать. Причем эта занятость есть необходимое следствие существующей ныне мировой системы разделения труда. Нетрудно догадаться, что бредовый тип занятости не способствует душевному равновесию. А в фильме вообще подчеркивается, что все, чем занимаются люди в стране ОС, включая работы, помимо нее не имеет смысла, и люди как-то с этим живут. Отметим еще одну характерную вещь – почти полное отсутствие денег в истории. При этом на дворе вовсе не коммунизм. Почему это так плохо? Вспомним американского писателя Битника Уильяма Бероуза, который в романе «Новый экспресс» описывал механизм подавления и контроля общества с помощью наркотиков – джанка. Этот механизм основан на трех принципах. Никогда ничего не давать даром, никогда не давать больше, чем следует дать, при первой же возможности забирать все назад. берроуз утверждал, что наркотик – идеальный продукт и абсолютный товар. Клиент сам приползает по сточной и умоляет его купить. Торговец джанком не продает свой товар потребителю, он продает потребителя своему товару. Он унижает и упрощает клиента. В экономике, где деньги в дефиците у населения, потому что население никому не нужно, оно ничего не производит, а только получает крохи со стола князей мира всего по вертикали власти и по иерархии бизнес-цепочек сверху вниз. Люди доходят до того же состояния скотинивания и безропотного повиновения. Поэтому в стране ОС главный наркотик – это деньги, и их всегда не хватает. Ну, и сколько вам платит то 15 тысяч обещали. В день? За месяц почему? Ой, мало как. Я у нас 7 получала. Вот и Лену ожидает совсем небольшой заработок. И даже создается такое ощущение, что ей его никто не хочет предоставить. Кстати, обмен, конечно же, связан и с обменом информации, И с этим у Лены тоже все плохо. Впрочем, с ней никто не желает говорить. В начале истории она настоящая болтушка по сравнению с другими персонажами. Между прочим, ее фамилия Шабадинова может быть аллитерирована как Шабалина, что означает как болтуна, так и человека в лохмотьях. Вспомним простенькую курточку Лена. К концу же постоянно сталкиваясь с откровенным нежеланием и неумением вести разговор со стороны жителей страны ОС. А иногда и с полным безразличием Лена становится более замкнутой, ее речь становится от ривести, а иногда и пропадает, и из нее напрочь исчезают вспомогательные слова – вежливости. И они все равно не работают. В отделении полиции она и вовсе была вынуждена применить силу к еще одной разновидности летучих обезьянок – проституткам-снегурочкам, поскольку Га убедилась, что слова не работают в принципе. Отсутствие и беспомощность дара речи еще раз подчеркивает изолированность друг от друга жителей данной страны. Найдя наконец Лену и Тютю в ВВД, Роман отвез их к себе домой. Однако Лена отказывается зайти в гости и помыться, заявив «Я чистая». Действительно, Лена не понимает и не принимает всей грязной подобной городской жизни и отказывается в нее окунаться, предпочитая пусть грубую, но чисто деревенскую жизнь, к которой она с детства привыкла. Возвращение в Малой Ляли для нее теперь кажется выходом и спасением, как для Элли возвращение в Канзас. И она честно признается в этом в диалоге на лестничном толконе, объясняя свое решение тем, что она не прижилась тут. Шабадинов, а что ты не прижилась Не умею жить. Роман спас Леной, и они вновь встретились, уже в больнице, где под незамысловатую, но добрую и по новогоднюю песенку со словами «Тебе воскреснет надо, и мне воскреснет надо, но лень, но лень» начинают идти титры, из которых мы узнаем, например, что оператором и продюсером данной картины является Дмитрий Улюкаев, сын того самого Улюкаева, который недавно был министром, а потом его посадили за взятку. Интересно то, что Дмитрий не похож ни на отца, ни на стандартного представителя золотой молодежи и, в отличие от такового, не прожигая свою жизнь на курортах и дорогих Машина, а предпочитает снимать и весьма неплохо. В том числе такое остросоциальное кино и зарабатывать себе этим на жизнь. Последняя, как и концовка фильма, вселяет слабую, но какую-никакую надежду. Отметим, что есть и отличие от всей известной сказки. Страшили не поможет диплом. И а награды у льва уже есть и не помогает обрести ему храбрость. Только дровосек, возможно, обрел добросердечность. Но волшебник в оригинальной сказке напутствовал. But by how much you are loved by others. Никто и не искал даже этого волшебника, кроме Лены. Значит нет стремления у народа найти ответы на свои проблемы в диалоге с интеллигенцией, хоть она и не столь сильна, как о ней принято думать. Впрочем, интеллигенция даже не в состоянии помочь самой себе. Дюк, допившись до пилы горячки и признавшись, что он злая ведьма Бастинда, не умирает от воды и сжигает ларёк дотла. В результате писатель волшебник покидает свое бедовое рабочее место пешком, по дороге встретив выплывающую на белом корабле из-за девятажку Лену, по-прежнему интересующуюся, как пройти на неловимую улицу торфорезов. Бастинда. Дух, ложишься спать. Я Бастинда. Злая ведьма. Бастинда. Иными словами, ему не удалось улететь из этого мира поэтично, но кажется, что к этому способна Лена. Лена всегда могла вернуться домой, однако до этого ей нужно было многое понять. Так что же это за страна Лосс? Ответ кажется виден теперь невооруженным глазом. Кто не встречал этих персонажей в своей жизни? Они повсюду. И пьяные водители, и грубоватые отчаянные мужики, и хамоватые продавщицы, и себя творческой личностью ничтожества. И уголовники всегда готовы тюкнуть любого. И интеллигенция с импотенцией. Все это зримая часть российского народа. А над всем этим нависает золотыми буквами истинное имя этой страны. Оз. Унция. В данном случае унция черного золота. Таким образом, название фильма – это еще и известный маше ветхозаветной цитате. «Мэне мэне парсин». То есть цена этому обществу уже известна. И вряд ли она устоит.